Свой забег продолжают организаторы благотворительного марафона «Добрый Архангельск». Сегодня новый этап «Новогодняя ярмарка» с места событий передает Юлия Иршова. На этих товарах вы не найдете ценников. Новогодние игрушки, прихватки, открытки – все это сделано руками волонтеров. Ребятами из техникума строительства и городского хозяйства, детского сада «Полянка» и 95-й школы. Это не принуждает ничем, и при этом... Мало приложил усилий, а счастья очень много. Сегодня эстафету марафона Добрый Архангельск приняла организация Дорога жизни. Именно они организовали эту благотворительную ярмарку. Врученные деньги пойдут на подарки многодетным и малообеспеченным семьям из округа Варавина фактория. Мы уже участвуем в этом в Добром Архангельске, мы уже участвуем не первый год. Это уже наш третий опыт. Но первые вот два... Мы были просто как поучатели, и первый раз мы сами организуем мероприятие. Рядом с волшебной лавкой мастер-класс для детей. Из кусочка ткани и ниток ребята учатся делать куклу-оберег. Я решила делать куклу, чтобы она меня оберегала. А от чего оберегала? От несчастья и от непастей. Постепенно товар на прилавках исчезает. У покупателей счастливая улыбка. Сегодня они помогли скрасить чей-то новогодний праздник. Приобрели вот такие замечательные игрушки. Мы подарим их нашей младшей дочке, Настеньке. Она, я думаю, будет очень рада. Ребята молодцы. Так постарались, сделали очень красиво и интересно. Марафон Добрый Архангельск продлится до 20 декабря. Узнать о других благотворительных акциях можно на сайте или по телефону. Юлия Ершова, Владимир Орлов. Вести по морья.